Молодцы, что зашли так далеко. Уважаю вас за упорство. Я знаю, что порой было трудно продолжать. Возможно, наступали моменты разочарования. Но это абсолютно нормально. Я сам через это проходил. И то, что вы сейчас здесь, многое говорит о вас. Я поздравляю вас. И хочу подготовить вас к новому разделу. В нем мы объединим все, чему научились. Мы рассмотрим ситуацию из реальной жизни, и я покажу вам, как произошел настоящий взлом, который повлиял на самые крупные финансовые учреждения, и он повлек за собой потерю сотен миллионов долларов. Вы узнаете об уязвимости, которая была у тех систем, и как она была использована. И вместе мы разберем различные способы, как можно скомпрометировать систему. Мы сделаем все точно так же, как делают плохие парни. И после взлома цели мы не потеряем к ней доступ. В этом разделе вы встретитесь не только с техниками, которые используют этичные хакеры и пентестеры. Помимо этого, я также покажу вам, как это выглядит со стороны плохих парней. Со стороны людей, которых не волнуют правила, не волнуют законы, контракты, которые они подписали со своими клиентами. Это взгляд людей, которых заботят только взлом систем и получение максимальной выгоды из этого. В отличие от других разделов, где я начинаю с объяснения ключевых моментов, а затем даю задание, этот раздел начинается сразу с задания. Вот ваше задание. У вас будет цель, которую нужно взломать. Но рут права – это не конец миссии. Как и в реальной жизни, рут права – это только начало. Ваша миссия в том, чтобы найти базу данных кредитных карт. Слить все данные клиентов, и скачать их с сервера на вашу машину на Кали. И после этого я хочу, чтобы вы нашли как можно больше способов оставаться в этой машине, чтобы у вас оставался доступ к системе, если вас обнаружат тем или иным образом. Конечно, это лабораторное упражнение, которое мы делаем вместе, но это реальный тип мышления плохих парней. Как только они попадают внутрь, они хотят оставаться внутри как можно дольше. Я хочу, чтобы вы попробовали. Уделите этому некоторое время. И под временем я имею в виду минимум два часа. Пожалуйста, не сдавайтесь, потратьте столько времени, сколько вам необходимо. Может быть, вам нужно больше двух часов. Может быть, вам нужен целый день, или два, или неделя, или две. Это не важно. Выделите на это столько времени, сколько необходимо. И когда вы решите, что закончили, когда вы успешно завершите задание, или сдадитесь, чего, я надеюсь, никогда не произойдет, тогда двигайтесь дальше по разделу. И в нем я покажу вам, как бы я эксплуатировал эту машину с точки зрения плохого парня и с точки зрения хорошего парня. Отлично. Я надеюсь на вас. Удачи. Когда вы будете готовы, переходите к следующему видео. И для начала, как обычно, мне нужно узнать IP-адрес моей цели. В реальной жизни достаточно найти веб-сайт компании цели, а затем просто пингануть его. Или провести небольшое исследование и найти их IP-адреса. В нашем случае, так как это виртуальная машина, которую я вам дал, мы сделаем то же самое упражнение, что мы делали ранее, когда мы переместили виртуальную машину. Я воспользуюсь над Discoverом, чтобы проанализировать диапазон адресов, в котором находятся мои виртуальные машины. Как видите, у меня тут много IP-адресов. И я нацелен на 192, 168, 190, 132. Конечно, в вашем случае IP будут отличаться. Теперь, когда я определил IP-адрес, следующим шагом будет определение того, какие сервисы запущены на этом IP адресе. Или какие порты открыты. Для этого я воспользуюсь нашим любимым инструментом NMAP. Пишу Nmap-V. Для подробного вывода, минус SV, чтобы отображались версии сервисов, которые я обнаруживаю, и минус P который показывает, что нужно просканировать все порты от нулевого до 65535 535. И далее мне, конечно, нужно вставить IP-адрес. Запускаю команду. И давайте рассмотрим результат. Я вижу, что тут два порта. Первый порт 80 который, похоже, закрыт. Это обычно означает наличие фаервола, который блокирует доступ к этому порту. Помните об этом, потому что это ключевая информация, которая будет полезна по мере того, как мы продвигаемся. Следующий порт — открытый. Порт 8080. Похоже, что nmap не смог распознать сервис, но он смог получить некоторые данные. Давайте проверим, находится ли на порту 8080 какой-нибудь веб-сервер. Мне придется изучить этот порт вручную, потому что, к сожалению, Nmap не смог предоставить мне какую-нибудь информацию об этом порте. Но здесь, как видите, был какой-то HTTP-запрос. Поэтому я надеюсь, что это какой-то HTTP-порт, и что я смогу получить к нему доступ через веб-браузер. Открывая веб-браузер. Ввожу IP-адрес двоеточие И открылась веб-страница. Это хорошая новость. Это значит, что я смог успешно определить сервис, запущенный на порте 8080. Однако, Nmap не смог определить, что это за веб-сервис. На вид, это довольно простой веб-сайт, в котором нет ничего особенного. Но что привлекло мое внимание? Вот этот небольшой значок. Powered by Struts. И если я наведу на него мышку, похоже, что это кликабельная ссылка. И давайте кликнем по ней. И действительно, эта ссылка, она перенаправляет меня на другой сайт, на котором написано «Добро пожаловать» и некоторая информация о чем-то под названием «Strats». Это значит, что если я нацелен на этот IP-адрес, у меня довольно скромные возможности. Есть всего один сервис, веб-сервис, и что-то под названием «Strats», о котором на данный момент я ничего не знаю. Нужно разузнать, что это такое. Следующий шаг. Я запущу сканер уязвимостей и попытаюсь просканировать цель. Надеюсь, что найду уязвимости, которые сразу смогу использовать. И давайте приступим. Давайте продолжим работу со сканером уязвимостей. Надеюсь, что мы найдем уязвимость, которую сможем использовать для взлома системы. Я запустил Nessos, точно так же, как мы запускали его в одном из предыдущих видео, и выберу Basic Network Scan. Конечно, я могу использовать и другие типы сканирования, но в целях экономии времени, потому что я уже знаю, какой будет результат, я использую обычное сканирование. Я выбираю Basic Network Scan, называю его Equihax, и ввожу IP-адрес машины. Сохраняем и запускаем сканирование. Я немного ускорю видео, чтобы вы увидели результат. Как видите, тут не так уж и много дыр. Единственное, что выглядит интересно, это Apache Tomcat Default Files. Мы видели Apache Tomcat в предыдущих эксплойтах. По описанию, похоже, что это установщик Apache по умолчанию. Надеюсь, что я смогу получить доступ к панели управления. И загружу Shell, который даст мне доступ к серверу. Все точно так же, как мы делали ранее. Открываю страницу панели управления. И да, я так и думал. Мне предлагают ввести логин и пароль. И давайте попробуем стандартные учетные данные. К сожалению, похоже, что учетные данные по умолчанию не работают. И в итоге я натыкаюсь на 401 страницу «Unauthorized». Мои попытки войти в панель управления, к сожалению, провалились. И далее я могу попробовать сделать следующее. Я попытаюсь подобрать пароль, используя такие инструменты, как Гидра или «Медуза» как мы ранее делали в случае с MySQL. Мы можем использовать тот же самый инструмент на странице панели управления. Но для этого мне нужно две вещи. Верное имя пользователя и словарь. Словарь — это не проблема. Я могу его создать. Также в Кале есть словарь по умолчанию. Плюс в интернете я могу найти целую кучу словарей. Но у меня нет имени пользователя, а без него моя атака провалится, потому что я буду подбирать пароль для пользователя, которого может не существовать в системе. Над этой атакой придется попотеть. Мне нужно придумать что-то еще. И я не буду пытаться взломать устройство вслепую. Вместо этого, лучше просканировать наличие уязвимостей другим способом. В этом видео я познакомлю вас с новой техникой сканирования уязвимостей. Мы не будем использовать традиционные сканеры уязвимостей, такие как Nessus, Qualys и OpenWAS. Мы будем использовать кое-что под названием NMAP Scripting Engine. Nmap Scripting Engine, или кратко NSI — это часть Nmap, которая используется не только для сканирования уязвимостей, но и для решения многих других проблем, таких как атаки на пароли, более продвинутый подбор паролей и так далее. В нашем случае мы будем искать конкретные определенные уязвимости, и для этого NSI подходит лучше всего. Но перед тем, как мы к этому перейдем, давайте немного порассуждаем. Что мы знаем на данный момент? Мы просканировали IP-адрес и обнаружили два момента. Первый — закрытый порт. Это значит, что он может быть защищен фаерволом. Это первая подсказка. Второй — открытый порт, 8080. Но сканер Nmap не раскрыл информацию о версии, и я не смог понять, какой сервис запущен на этом порте. Именно поэтому мы осуществили ручную проверку. Так нужно делать вне зависимости от того, какой результат вы получили с помощью инструментов. Вам в любом случае нужно проверять все самостоятельно. И так как мы увидели поле HTTP в результате сканирования, который нам выдал Nmap, мы предположили, что это какой-то веб-сервис. Мы открыли веб-браузер, открыли порт 8080 на нужном нам IP-адресе и увидели веб-страницу. Мы рассмотрели веб-страницу, она была очень простой, на ней ничего не происходило, только был небольшой значок с надписью «Powered by Strats». Мы запомнили это и перешли к следующему шагу нашей методологии — сканированию уязвимостей. Оно показало, что, возможно, присутствует уязвимость Apache Tomcat. И мы проверили это, открыв страницу панели управления, но нам не повезло, так как стандартные учетные данные для авторизации не сработали. Похоже, что системный администратор изменил учетные данные. Nmap нам почти ничего не показал. Как и сканер уязвимостей. Единственное, что мы знаем наверняка, у нас есть веб-сервер с чем-то под названием Strats, установленным на нем. Поэтому, в первую очередь, я хочу узнать, какие уязвимости есть у Strats. К счастью для нас, как только мы вводим в Google Apache Struts Vulnerability, мы обнаруживаем, что у них есть уязвимости. У каждой уязвимости есть свой номер. И, конечно, уязвимость может быть только в конкретной версии. Поэтому я хочу проверить, уязвима ли версия стратс, которая стоит у меня. Несус ничего не показал. Поэтому открываю Nmap и надеюсь, что я смогу найти скрипт для сканирования уязвимостей, который покажет мне, уязвима моя цель или нет. И давайте я покажу вам, что я имею в виду под скриптом. В NSE или Nmap Scripting Engine есть куча скриптов, которые хранятся в User Share Nmap Scripts. Все это скрипты для сканирования уязвимостей или попытки Брутфорса паролей, которые используют ошибки в конфигурации, или ищут их. Что я хочу сделать? Я хочу найти скрипт, который подходит к уязвимости, который я пытаюсь обнаружить CV 2017 5638. И для этого я использую команду, которую вы видели ранее в нашем курсе. Команду «GREP». Я выведу список с помощью «LS» в «GREP». И мне нужно «CVE». И я удалю дефис после «CVE», потому что в Nmap имена пишутся как «CVE» и сразу после этого идет год. То есть «CVE 2017», затем дефис и номер. И жму «Enter». К сожалению, мне ничего не удалось найти. Все дело в том, что «GREP» по умолчанию не игнорирует регистр. Сейчас Грэп ищет CV прописными буквами. Помните, когда мы просматривали список содержимого, все CV были написаны строчными буквами. Мне нужно сделать одну из двух вещей. Либо изменить CV на нижний регистр, либо использовать параметр "-i", с помощью которого мы говорим Грэп, что нужно игнорировать регистр. Больше не важно, строчные это буквы или прописные. Я выбираю параметром минус "-i". Готово. Похоже, что есть скрипт, который я могу использовать, чтобы понять, есть ли эта уязвимость у моей цели или нет. И давайте им воспользуемся. Для этого пишем nmap-p8080, потому что теперь я сканирую всего один порт. Мне не нужно сканировать весь диапазон портов. И чтобы использовать этот скрипт, мне нужно написать минус-скрипт, равно имя скрипта. И после этого я вставляю IP-адрес цели. Я запускаю сканирование, и в результате получаю порт открыт. Но похоже, что уязвимость не найдена. Но я не сдаюсь, потому что знаю, у этих скриптов есть аргументы. И я могу использовать огромное количество опций, с помощью которых я могу повысить точность сканирования. Сейчас я просто запустил скрипт и натравил его на IP-адрес и порт 8080. Но если вы помните, когда я нажал на значок strats, меня перенаправили на определенный URL. И теперь я думаю, нужно ли мне сканировать этот URL или нет. Для этого мне нужно изучить скрипт и разобраться, могу ли я указать в качестве аргумента URL, который нужно просканировать. Я гуглю скрипт, пишу nmap и имя скрипта. И читаю о нем. Как видите, я могу использовать определенные аргументы, с помощью которых можно повысить точность сканирования. Один из этих аргументов — путь URL. По умолчанию это корневая папка. И давайте еще раз перейдем по этому адресу. Возвращаюсь и кликаю по Powered by Strats. И вот URL, на который меня перенаправляют. Я копирую его и возвращаюсь к сканеру NMAP. Теперь мне нужно скормить сканеру URL правильный аргумент. Для этого я использую минус-минус скрипт минус args, чтобы сообщить скрипту, что я передаю аргумент. А какой аргумент? Path. Path равно. И вставляю URL вот сюда. Теперь сканирование будет очень узконаправленным. Только порт 8080. И использую скрипт, который ищет определенную уязвимость CV 2017 5638. Указываю скрипту, что нужно просканировать определенный URL. И давайте запустим скрипт и посмотрим на результат. И в результате большими буквами написано, что у моей цели есть уязвимость Apache Struts Remote Code Execution. Идеально. Теперь я знаю, что моя цель уязвима. Следующим шагом будет поиск эксплойта для этой уязвимости. Есть ли модуль Metasploit, который я могу использовать для того, чтобы работать с этой уязвимостью и получить с ее помощью доступ к цели?